Привет ребята, добро пожаловать на канал! В этом видеоролике покажу вам самые интересные сделки, которые отрабатывал на этой неделе, покажу сколько на этом удалось заработать. Также вам скажу то, что длительное время рынок вообще абсолютно никак не ходил, не было каких-то толковых выходов, толковых пробоев, но на этой неделе BNX нас все-таки порадовал хорошими пробоями. Я уже даже и забыл, как это, если честно, выглядит хороший пробой. В общем, давайте без лишней воды сразу приступать к делу, разберем все самое интересное. Первая сделка была открыта по этому инструменту на пробой локального уровня поддержки. Я думаю, здесь четко видно то, что цена останавливалась около одной ценовой отметки несколько раз. И также перед этой ценовой отметкой начинает как-то проторговываться. Поэтому это можем считать с неким уровнем поддержки. Это можем считать некой небольшой проторговкой. Первую часть я кликнул заранее. Хотел добавиться еще непосредственно в уровень. Однако я потом посмотрел то, что по BNX выпускает максимум по рынку одну тысячу монет, поэтому больше уже добавляться в эту позицию не стал. Зашел на 20 тысяч долларов, это получается 1-1,5 плеча, собственно, поставил одну лимитную заявку на закрытие, ну и все остальное я уже хотел зафиксировать руками. Также хотел добавиться, опять же говорю, непосредственно в уровень, но делать я этого не стал, потому что все-таки хотел, чтобы меня выпустило по рынку. Идет импульс, на этом импульсе закрывается одна часть, которая у меня стояла лимиткой, ну и вторую часть я уже закрываю непосредственно руками пошли хорошие продажи по стакану это даже можно было четко увидеть по ленте можно даже было еще и кликнуть руками однако я этого не делал я вам уже сказал по какой причине если заметить bnx он двигается так рывками вот у нас идет первый прострел мы стоим второй прострел потом идет там какой-то третий прострел то есть у bnx такой характер движения цены многие скажут почему ты здесь вообще заходил я смотрю на историю инструмента. Если инструмент на истории у нас дает какие-то хорошие перелои, хорошие перехаи, то я уже буду рассматривать и дальше этот инструмент на пробой уровней которые он хорошо пробивает. В данном случае у нас хорошо пробиваются шартовые уровни, поэтому здесь я искал точку на пробой каких-то уровней поддержки и уже заходил. Опять же, просто смотрю на историю. А BNX в последнее время сделал два хороших таких вот перелоя, поэтому я уже начинал заходить и в третий перелой. С этой сделкой, я думаю, все понятно. Теперь давайте перейдем в дневник трейдера, посмотрим на результат. С этой сделки удалось забрать в процентах 1.49 и чисто 286 долларов. При этом на комиссию я потратил всего лишь 15 долларов. Можно было, как вы видите, забрать намного больше, однако, вы сами видели, как там лента у нас скатывает, как-то непонятно дергается, поэтому я забрал. То, что считаю как бы даже и правильным Следующая сделка снова же была отработана по инструменту BNX Только уже более так знаете локально Здесь я заходил по такому принципу, как обещал вам в прошлый раз Часть кликаю заранее, часть добавляюсь в уровень Часть закрываю там по лимитным каким-то заявкам, которые здесь выставлю Ну и часть оставляю на руки По крайней мере был у меня такой план Стоп я сразу выставляю заранее, когда кликаю первую часть Здесь я лимитные заявки на закрытие выставлю ведь не успеваю. У нас сразу идет прострел. Прожимаю кнопку D и на этом простреле меня как раз таки и закрывает. Эта сделка должна была выйти в не такой большой плюс, который у меня получился. Но по и счастливому стечению обстоятельств я закрылся как раз таки в самом низу Вот у нас первый прострел, никакого движения не идет Какой-то тупняк и у нас идет в ленте, я прожимаю кнопку D Но в этот момент происходит следующий прострел, на который меня собственно и закрывает Поэтому получается вот такая вот сделка Но принцип пробоя примерно такой же, как и в предыдущий раз То у нас начинаются крупные продажи в ленте Меня забирает вторую часть в позиции Следующий прострел, я выхожу. По дневнику трейдера эта ситуация смотрится у нас вот так. Кстати, сделку по эфиру что-то я пропустил, я даже ее почему-то не записал, 493 доллара, мы тут заработали за 25 секунд, здесь уже намного поприятнее, в процентах 2.54 и объем у нас тоже на 20 тысяч долларов, по эфиру, я так понимаю брал самую обычную заточку, поэтому это не записывал, да, плюс 158 долларов, но здесь, я так понимаю после пробоя каких-то уровней да, есть у нас локальный уровень мы локальный уровень закололи, взял небольшую заточку, но и заточки в последнее время, если честно, как-то тяжело даются следующая сделка снова же была отработана по инструменту bnx ситуация аналогичная предыдущему. у нас формировался опять же локальный уровень поддержки раз касание два касания формируется что то такое похожее на закругление на небольшую проторговку поэтому я рассчитываю здесь увидеть пробой этого уровня первую часть как обычно кликаю заранее вторую часть уже выставляю непосредственно в уровень часть закрываю лимитными заявками ну и часть как обычно, оставляю на руки. Как вы видите, здесь я кликнул заранее всего лишь 5000, потом докликну в момент пробоя еще 5000, ну и 10 я добавлюсь уже непосредственно в уровень. Все так быстро произошло, то что ничего не понятно. Есть у меня и лимитные заявки на закрытие, забирают в позицию. На импульсе меня закрывает часть по лимитным заявкам, и остатки я закрываю по рынку. Но так вышло, то что и по лимиткам, и руками я закрылся одинаково. Еще раз, идут продажи в ленте, все это опять же у нас видно, импульс, на этом импульсе закрываются части и часть руками. Думаю, все тоже понятно по этой сделке, больше ничего там более подробно объяснять не нужно, очень красивая, прям, ой, ну прям шикарная сделка. 11 секунд в этой сделке, чистыми 370 долларов и на комиссию всего лишь... 14 долларов здесь можно было опять же заработать больше однако как забрал так и забрал дала 3 процента с точки входа однако мне немного все-таки в bnx стрёмно сидеть потому что стакан пустоватый если там какой-то принт против меня пройдет это может и прям некрасиво повлиять на мой депозит. Следующая, последняя сделка на сегодня снова же была открыта по инструменту BNX. Здесь и мы отрабатывали вот этот вот пробой, который я вам изначально показывал. Пробой вот этого уровня. Но потом я смотрю то, что у нас в стакане спота есть круглая отметка 1 доллар. И на этой круглой отметке у нас есть плотность на 1 миллион. Я думаю четко видно в то, что мы уже часть... От этой плотности разобрали, на фьючах мы уже конечно провалились пониже, но в целом можно было ожидать какой-то импульс при разборе этой самой плотности. Как вы видите в стакане спота начинаются крупные продажи, поэтому я жду как у нас будут активно разбирать эту плотность и кликну на вход на фьючерсах. Вот эту плотность разобрали, я кликнул, сразу же вышел, потому что не было там какого-то прям огромного импульса, но механика я думаю понятна. Разбирают у нас плотность на споте идут крупные принты на продажу захожу только плотность разобрали импульс выхожу ничего такого сложного плюс 80 долларов насколько помню с этой сделки я заработал да вот ребята какие-то такие у меня получились результаты есть еще несколько минусов по BNX у вот с 27 февраля по STX, по BNX это вообще мисклик, просто нечаянно кликнул, потом только заметил и посмотрел, и оказывается, 19 долларов я уже потерял. По STX я старался все как-то заранее зайти на пробой уровня. Давайте вам покажу вот эти самые уровни. Инструмент у нас активно рост, потом становится в консолидацию, формируются у нас локальные уровни сопротивления. Вот первый. Потом у нас формируется второй уровень сопротивления. И я думаю, четко видно, то, что у нас еще есть хаечек, переписать который тоже было бы неплохо. Поэтому здесь я хотел как-то набраться заранее, после активного роста. Думаю, с проторговки как раз таки наберусь. И потом сюда вот в уровень добавлюсь и получится хорошее среднее. И получится взять хорошо пробой. Однако здесь движение вообще не пошло. Отдал просто 0.42, там 59 долларов. Я считаю, тут не так много отдал. Если бы у меня была хорошая точка средняя для входа, то с пробоя я бы тут забрал, ну, как минимум, я думаю, 2-3%. Поэтому все было довольно-таки логично, но движение не пошло. По BNX тоже самое, возможно. Набирался как-то заранее Да, возможно от плотности уже сам даже не помню И еще по STX есть два неприятных минуса Насколько помню на 115 да, и на 104 доллара и Здесь все то же самое Хотел набираться заранее Как вы видите, первая, вторая часть Все верил, верил, то, что мы пойдем пробивать вот этот вот и уровень Но, к сожалению, этого пробоя не произошло И то, что я набирал заранее, мне приходилось сбрасывать Если первый раз бросил, потом второй раз бросил опять же набирался не на полный рабочий объем поэтому тут никакого прям тотала э, нету да конечно небольшой такой грешок потому что уже можно было и не набирать можно было не раздавать вот на таких вот ситуациях но как мне кажется все таки и такие сделки должны быть потому что на бычке э, нам придется набирать как-то позицию заранее плюс если я хочу все таки торговать на большие объемы там 1 миллион долларов хочу в сделку грузить то мне надо все таки учиться набирать позицию заранее, а не там свои отложки пихать непосредственно в уровень. Отложки пихать в уровень можно, если у тебя там депозит, ну не знаю, до э, каких-нибудь 50 тысяч долларов. Все, что выше, уже придется как-то набираться с проторговки, и искать какого-то участника, то есть придется как-то набирать позицию по-другому Вроде как показал вам все свои сделки, которые открывал на этой неделе Конечно, завтра все может измениться и результаты совершенно будут другими Но пока за эту неделю плюс 1135 долларов На комиссию мы потратили 282 доллара Если хотите экономить на торговых комиссиях, то... Под каждым видеороликом в описании вы можете найти ссылки, которые предоставляют скидку на торговой комиссии. Поверьте, на этом можно прям очень много экономить. Также хочу сказать то, что подписывайтесь на мой инстаграм. Там вы сможете увидеть все мои сделки быстрее других. Ну и там также я запустил челлендж по похудению. Думаю, вам будет это интересно посмотреть. В общем, такие вот, ребята, у нас дела. Давайте с вами еще посмотрим, какие у нас результаты получились вообще целиком за февраль. Февраль был довольно-таки сложным месяцем, но у меня он получился плюсовым. Если у многих, ребят он вообще вышел в минус, не знаю каким чудом, но мне, видимо, просто как-то повезло, потому что месяц реально был сложный. Итого чистая прибыль у нас почти 5000 долларов за февраль, что неплохо. Но, опять же, было и много как доходных сделок, так и убыточных. Было много какой-то лудежки, было много сбора валы, которая не приносила денег. Короче, блин, реально очень сложный месяц. Если брать прям пробои, то тяжело сказать, были ли они нормальными. Да, были, сто процентов, некоторые. В целом просто не надо было лезть во всякую ерунду, потому что вот знаете, если инструмент дает на истории хороший пробой, вероятно он и потом даст хороший пробой Зачем лезть в тот инструмент, который на истории не дает хороших пробоев, поэтому по факту пробои были, и если не лезть во всякую ерунду, то можно было нормально заработать Но опять же я брал и заколы, и, и за точки, и ножики, и сбор валы, и от плотности, там что только не делал ну, в общем, результаты пока такие. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр. Не забудьте поставить этому видео лайк, если оно вам понравилось. Напишите что-нибудь в комментариях. И всем хорошего дня. Больше, собственно, ничего не придумал. Всем удачи, профита и всем пока.